всем привет на связи надежда шадрухина млм предприниматель счастливая жена и мама сегодня я поделюсь с вами своим мнением почему нужен youtube канал сетевому предпринимателю будет очень много осознаний так что рекомендую досмотреть это видео до конца когда я только начинала развивать сетевой бизнес я очень долго долгое время сомневалась нужен ли мне канал на youtube или нет потому что снимать видео это довольно-таки сложно и я думаю вы со мной согласитесь но сегодня я хочу э, вам сказать что 70 процентов партнеров в свой бизнес я получаю именно с канала на youtube и здесь работает конечно техника нескольких касаний то есть чаще всего это происходит как человек находит мои видео на канале youtube далее человек приходит ко мне на страницу в социальных сетях смотрит о чем я пишу подписывается на мой телеграм-канал посещает мои прямые эфиры и все это как раз таки дает тут систему понимание, да? что я за человек, что я за наставник, и стоит ли со мной вообще э, начать сотрудничество. И поэтому, друзья, YouTube это очень хороший инструмент для привлечения именно качественных партнеров, которые будут приходить к вам осознанно. И давайте будем разбираться с вами вместе, почему именно канал на YouTube и почему его нужно сделать прямо сегодня причина номер один для меня было очень большим удивлением что количество людей которые ищут информацию на ю превышает количество людей которые ищут информацию на яндексе то есть получается друзья если в социальных сетях мы ведем свой блог да, и рассказываем про свою жизнь, про свои истории, осознание, делимся полезной информацией, то на YouTube люди приходят за конкретной информацией, с конкретными запросами. То есть человек вбивает в поисковике конкретно то, что он хочет здесь найти. И получается, да, что к вам в команду может прийти так называемый пятизвездочный партнер, который готов уже купить и благодаря вашему видео он сделает это решение и придет к вам в команду. Момент номер два. И я думаю, что все согласятся, что видео вызывает доверие у человека. И очень часто я слышу, да, что люди, которые смотрят мои видео, которые посещают мои эфиры, у них складывается ощущение, что мы знакомы в реальном времени. Как будто бы мы очень давно дружим, и как раз-таки вот видео да, позволяет передать энергетику, передать эмоции, которые не всегда можно передать в постах. И поэтому видео как раз-таки относится к доверительному маркетингу. Поэтому здесь обязательно нужно развиваться. Момент номер три. Если вы написали какой-либо пост в социальной сети и прошел день-два, этот пост в ленте начинает уходить вниз, да? И ваше видео на Ютубе может жить несколько лет. Самое интересное, что чем дольше оно на канале, тем больше будет запросов, тем выше оно будет подниматься в результатах поиска. Поэтому очень важно снимать много видео и на разные темы. Следующий момент, четвертый. YouTube позволяет вам взаимодействовать с разными аудиториями. То есть в социальной сети чаще всего вы выбираете какую-то одну целевую аудиторию и вы пишете для них. Ну, например, для мам в декретном отпуске, да? или сетевых предпринимателей, или, допустим, малых предпринимателей которые да рассматривают другие способы. На канале YouTube вы можете взаимодействовать с разными аудиториями. Потому что эти люди будут находить вас конкретно по запросам. Тем самым вы сможете протестировать, какая ниша у вас работает больше всего. Друзья, я надеюсь, что я убедила вас, что вам нужен канал YouTube прямо здесь и прямо сейчас. И я рекомендую сейчас взять вам камеру, взять свой телефон или ваш фотоаппарат и попробовать записать первое видео. Потренируйтесь. Если возникают с этим сложности, то тогда подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео о том, как побороть страх камеры. Друзья, еще больше информации вы можете найти на моем канале Telegram. Ссылка будет под этим видео. Также не забываем ставить лайки и пишите комментарии. До скорых встреч в следующем выпуске на моем YouTube-канале. Пока-пока!